Ну что, здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству моих стихов и песен моего канала. Вы как уже поняли, опять, друзья, Новые песни, как всегда. Итак, поехали! Петь наложись моя места, Словно заяц по лесам, Бежал без усталей, даже за оглядки. Не было уготовлено судьба не по моим годам перевернулась моя жизнь взяла из земли Бежал и да, вот где-то спотыкался Разбивал коленки в кровь Мое здоровье чуть болеет Не подкосило Судьба квитала с кем-то очень За измену и любовь Любовь, как и видно, что Она не просила Но это не потеря в жизни То, что кого-то разолюбил, Так да, что с тобой было другого Полюбила И как бы ни было обидно, ее решительно забыл, Но умирал к ней, прилетел с огромной силой. Но это не потеря в жизни, Что -то кого -то разлюбил. Да, кто кого-то разолюбил, Да что с тобой было, Другого полюбила. И как бы ни было обидно, ее решительно забыл. Но в мирах не прилетел с огромной силой И не щадила меня жизнь, что оборваться моя ходил Что со детских лет я по прожайничал, скитался как поспела я полынь в казенном доме даже был И с неудобными порою даже дрался. Судьба всех беспризорников Сводила к полной нищете, Кто помирал от типа, дихо, Кто от альхаратки. Все, что изложило в этой песне, Это боль в моей душе. Казеный дом, она не была Никаким не сладким. Кто не был беспризорником, в казенном доме не бывал, И холод год не испытывал на прочность. Все потому, что жизнь суровая, кто это испытал, А если кто не верит, мне поверьте точно, Кто не был без беспризорником. В земном доме не бывал, и холод не испытывал на прочность, Все потому, что жизнь суровая, то это испытал, а если кто не верит, Не поверьте точно Все потому, кто жизнь суровая, то это испытал, а если кто не верит, Не поверьте точно